Хочу, Ребят, вот задание у вас, задание в ринге. У вас хоть сказать, алё, алё, вольно, но много передней рукой и заставить, и заставить себя, заставить себя не просто подраться, а заставить себя не оставлять без ответа ни одного удара. Один удар, значит ты два удара. Два, значит ты три. Ну минимум один на один. Заставить, понятно себя? Да, дистанция и много передней руки. Заставить, чтобы ваши паузы были минимальны. Минимум, три, максимум три секунды. Пожали руки. Время. Бокс на мешках работать сильно, долго, с упором и с ускорением. Где ответ? Где? У тебя два удара было. Чё? Смотри, Ренат, ты стоишь на месте и пытаешься качать корпусом. Он тебя даже уже не третьим, а вторым ударом достает. Ноги должны работать, тогда ты уходишь в положение. А ты на месте, он стал пытаться, он стоит, он спокойно тебя достает. Ты что? Давай. Во, во, во, во, во. Длина, длина, ребят. Вот хорошее у тебя движение, пытаешься, но опять нет ответа, не получается, да? Потому что что? Ты опять качнул, качнул сюда, и руки отпускаешь. Вот ну, сделал ты движение вот тут. Ты назад, ты наоборот к нему должен подкачиваться. Он сам увидит, будет уходить. К нему подкачивайся, но мягко-мягко. Оп, ускорение должно быть перед ударом. Тогда ты сможешь его достать опереди. опередить. А когда ты в одной скорости, раз, два. Он с такой же скоростью просто уходит назад. Давай, давай, давай, давай. Сделай ускорение, надо. Качай, к нему качай, качай качай к нему. Во! Уже по-другому. Руки, руки, Ренат, себе. Держи. Посади его наоборот. Стой. Посади его наоборот. На переднюю ногу, на переднюю руку посади. А ты наоборот становишься вот так. Дальше ногу, дальше руку переднюю. Ну давай, Катюша, руки на голову. Вот фронтальный, Катя. Ты опять вот так становишься уже. Поэтому вот это движение. Встань по фронтальной. Работай, руки к себе. Руки. Не стоять, не стоять. Да наоборот, не садись под него. Встань выше ты под него гнешься? Отвечать! Ренат, головой лезешь, головой, головой не лей! Два раза получилось, даже три. Получилось? Тяжелее стало, когда он стал речи, речи делать. Пойми. Спросайся это. да просто ты работаешь корпусом, тебя кулаки летят, они где-то вскользь, еще что-то. Но ты не стационарен, как мешок, который стоит. Висит точнее. По нему видал, как долго? Если бы он не висел, он бы упал давно. Понимаешь? А ты не мешок, поэтому здесь работая корпусом руками здесь. И опередить ты можешь противника, только ускорившись. И тогда он за тобой уже не успевает, потому что это ты ускорился. Ты качнул. И сколько проходило, получил пару раз. Правильно. Ты высокий. Как только ты начинаешь вот сюда наклоняться под него, у него вот эта ошибка если он качнул, качнул и руку, и начинаешь что? Бить, опуская руку. Ты же сюда качнул. Ну и вставай плечом обратно. Тебе надо выйти на эту линию фронтальную. А ты качнул сюда и начинаешь отсюда бить. И что происходит с тобой? Ты стоял, вот этот наклон сюда, он оттуда тебя и бьет. Ты высокий, длиннорукий, наоборот вставь. Нафиг тебе с ним двигаться даже. Встал, вот от себя кидаешь кулаки. Прям вот оно движение. К нему прижался. Не надо наклоняться с низкими. Ни в коем случае. Наоборот сюда, шагнул к, к нему, на него ля, ложись, а ты перед ним ложишься. Понятно? Уже интереснее. И естественно, еще раз говорю, первый удар, ну левый, ты передней рукой работаешь. Не надо тебе постоянно, невозможно все время по голове бить. Ну не встанет он, не будет иголкой, по рукам, по локтям кидать. И твое сокращение, то мягко-мягко. Вот и кинул кулак ему в руки. И качнул. Это уже ускорение. Там лоб и пошел тут все. Ты своим вот этим ударом уже его внимание привлек вот к этой атаке. А тут ты в сторону ушел. Понимаешь? То есть ты за своим же ударом мало того сократил дистанцию. Ты и спрятался за него. По рукам, по локтям. Понятно, все, молодцы, пользу.